Привет ребята, добро пожаловать на канал, в данном видеоролике будет разбор моих сделок за сегодняшний день на фьючерсах. Покажу сколько удалось заработать и максимально подробно разберем каждую мою сделку. Перед началом данного видеоролика подпишитесь на канал, прожмите лайк авансом, если видос вам не понравится, в конце лайк спокойно, можете убирать все как обычно. Первую свою сделку я открывал по инструменту AR, в стакане спота я видел крупную заявку на 31 тысячу и собственно от этой заявки я и принял решение набрать позицию в шорт. Какая вообще была логика? На графике здесь абсолютно ничего интересного, единственное, что мы здесь с вами видим небольшой такой уровень на отметке 38 долларов 50 центов, видим то, что цена уже около этой отметки начинает наторговываться. В принципе все смотрится в пробой, но опять же я не могу заходить здесь в разъедания, пока эту заявку не начнут разбирать. От этой заявки я набираю позицию в шорт, то есть от этой самой крупной плотности, если у нас начнут разбирать эту самую крупную плотность, я естественно быстренько перевернусь и постараюсь взять движение как минимум к ближайшему локальному максимуму, возможно на его пробитие также буду заходить. Собственно все по данной ситуации, сверх какой-то активности там не было, сейчас я еще начал немного торговать на get трейде. Потому что здесь все-таки немного получше чем на сискальпе в том плане то что здесь нету каких-то задержек там знаете как э, стакан сискальпа бывает зависает поработаю пока немного через тагер trade посмотрю понравится не понравится ну и там собственно уже буду принимать решение в данной ситуации на фьючерсном стакане я уже начинаю набирать позицию в шорт как вы видите сразу цена у нас пошла на понижение дала буквально там э, полпроцента я ожидал от этой ситуации большего вот уже раскинул сетку по которой буду фиксироваться по сути Вход здесь идеальный От крупной плотности э, все вроде как замечательно Но здесь цена опять же дальше начинает наторговываться Я сверху еще немного добавляюсь Но опять же посмотрите У нас уже от этой заявки откусили э, почти половину И получается то, что здесь уже все-таки появляется вероятность на пробой этого уровня заходить Здесь я собственно не спешу Наблюдаю, сразу выставил стоп-лосс Но позже я этот стоп-лосс убрал Потому что в любую минуту мне нужно было перевернуться Точнее даже в любую секунду Все-таки когда ты торгуешь от заявок нужно следить за стаканом, за активностью, как у нас разбирают, не разбирают заявки, потому что одна секунда здесь может решать много. Как вы видите, цена уже подошла вплотную к этой самой заявке. Я для себя решил, как только останется там буквально 5-10% от заявки, там 10 тысяч, все, я буду переворачиваться. По факту на перевороте я уже потеряю на комиссии, но дальше буду выжимать опять же движение до ближайшего локального максимума, как я уже и говорил. Больше здесь объяснять нечего, как вы видите 11 тысяч осталось, в это время я как раз таки переворачиваюсь, никаких здесь перемоток нет. И идет сразу импульсивное движение, вероятнее всего на... Стоп-лоссах участников, которые у нас ставили стопы именно как раз-таки за этой плотностью. Идет хорошее лонговое движение, биток в это время также шел... На руку, по сути, все было хорошо Вовремя я перевернулся, прямо перед самым-самым импульсом И здесь вот вы сами уже заметили, как важно э, прям каждую секунду следить за стаканом И что там происходит Уже можно было закрывать эту позицию на этом импульсе Но опять же у меня не стояли заявки на закрытие Позже я уже раскинул сетку, ну и собственно дальше выжимал то самое движение Цена у нас росла, некоторая часть закрылась у меня по лимиткам Ну и остатки я уже закрыл самостоятельно рынку мне уже казалось то что здесь движение вроде как такое лонговая краткосрочно закончилось поэтому я видел здесь логичным закрыть позицию хоть в какой-то плюс по итогу с этой сделки удалось заработать плюс 157 долларов чистыми опять же если посмотреть на дневник трейдера здесь немного результаты отличаются сам не знаю почему здесь 149 долларов возможно где-то есть небольшая ошибка то ли в тагер трейде то ли в дневнике но я лично больше доверяю все-таки вот этим вот результатом которые здесь у нас получились Следующая сделка была открыта по инструменту flow, немного такая туповатая ситуация, и только когда я открыл эту позицию, я только потом все это понял. Стакан из у нас стоит на круглой отметке в 7 долларов относительно крупная плотность, логика точно такая как и в предыдущей ситуации, Берут этой плотности шорт, и если начнут разбирать этот объем, я перевернусь и буду уже стоять на пробой вот этого уровня, на пробой наклонки, потом уже на пробой вот этих вот и максимумов, вплоть до локального максимума, в целом все вроде как логично, начинаю набирать позицию, цена здесь толком даже так не отскакивает, какой-то получился знаете, такой запил, раскинул сразу сетку еще сверху немного добавлялся, но после, как вы видите, буквально одной секунды здесь забирают половину от этой плотности здесь я понимаю, что нужно все-таки вероятнее всего переворачиваться, потому что Вроде как можно перевернуться, но опять же, ребят, зачем заходить э, здесь в пробой, когда нету покупателя, нужно заходить, когда у нас э, стакан активный, когда четко видно, что у нас э, по стакану покупают, там по рынку, то есть, когда у нас э, активная лента. Здесь лента была максимально неактивной. Здесь, как бы, этот объем выкупали, но толком какого-то там движения не было. Как только от этой заявки остается там буквально 5-10 процентов, я переворачиваюсь в этой сделке. Сразу идет хорошее лонговое такое движение, вверх, такой вот хороший импульс it's я раскинул сетку, хотел стоять вплоть вот прям до локального максимума, но какого-то движения здесь не было, цена сразу же начала вкатывать вместе с биткоином, какую-то маленькую часть я скинул, чтобы минимизировать э, хотя бы потери на комиссии, ну и цена здесь окончательно вкатывает и я уже закрываюсь по стоп-лоссу, стоп-лосс в данной ситуации у меня был ручной, потому что я как бы находился около компьютера, поэтому в любой момент мог прожать и просто закрыться по рынку, итого с этой сделки я потерял 34 доллара, в этот раз уже результаты с дневником полностью сходятся и по факту, как вы видите, не было какого-то хорошего движения и вверх и вниз, то есть, ну, толкового движения не было, по факту ситуация плохая и она уже с самого начала была очевидно плохой, потому что, как бы плотность появилась недавно, толком покупателя не было и стоять там смысла дальше, собственно, в этой ситуации не было. Последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту эфир обычно по эфиру я вообще не торгую и здесь была уже не такая логика, как в предыдущих ситуациях цена подходит к локальному максимуму я вижу то что в стакане спота у нас есть крупная плотность как только эту плотность у нас начали разбирать я собственно открывался уже на пробой этого уровня я ожидал как бы хорошее движение, потому что и биток в это время тоже неплохо рос. И заходил я, когда оставалось там буквально опять же 10% от этой заявки. Стоплос в данной ситуации я бы держал около 0,2%, возможно даже 0,15%, потому что эфир он не особо волатильный и зря сюда опять же полез. Потому что на других монетах там пробой бывает 3, 5, 10%, да, в моменте там одной свечой может быть. А по эфиру по факту уже не стоит ожидать какого-то большого такого импульса. Здесь, Конечно, у нас сразу идет импульс за счет стоп-лоссов, разбирают эту заявку, но какого-то там прям сверх огромного движения, которого я ожидал, здесь я не увидел. Одна часть этой ситуации зафиксировалась у меня по лимитке, дальше цена у нас пошла на ретест уровня, отретестила и опять начала отрастать. В это время я уже не ожидал какого-то там прям хорошего движения, понял то, что не хочу здесь дальше стоять, раскинул опять же лимитки, еще некоторую часть зафиксировал по этим лимиткам, но ну и остатки уже были закрыты по стоп-лоссу. Биток у нас непонятно куда идет, плюс он и так уже на 48 тысячах, то есть на своих хаях и как бы, если биток начнет вкатывать, понятно, вся альта вместе за ним и полетит. Итого по этой сделке я заработал 26 долларов, опять же результаты с дневником трейдера полностью сходятся, если вам показать, как она выглядит, ну собственно даже можно не только через дневник трейдера, она четко отображается здесь. Заходил на пробой, зафиксировал маленькую часть ну и собственно заработал 27 долларов Поднимник у трейдера вышли мы, я бы сказал, довольно-таки грамотно Итого, ребят, за этот день вышло заработать 142 доллара Открыл всего лишь 3 сделки, долгое время я не торговал Отходил после прошлых ситуаций, будем двигаться дальше Посмотрим, что из этого всего получится Посмотрим еще, как Tiger Trade работает В целом мне пока нравится 146 долларов за один тоже неплохой результат Будем потихоньку восстанавливаться Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр, если видео для вас было полезным, не забывайте ставить лайк, писать абсолютно любой комментарий, чтобы это видео пошло немного повыше, чтобы набрало побольше просмотров и чтобы полезный материал видела как можно больше людей. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем мира, всем пока.